В дальнейшем, когда собак стали использовать в разнообразных э, аспектах, э, возно, э, с разнообразными целями, дрессировка и обучение собак, <coughs> дали очень серьезное разветвления. Появились охотничьи собаки, появились собаки поисковые, появились собаки военные для силовых структур, появились собаки охранные, э, охотничьи собаки тоже многообразие ну просто о -о огромное есть норные собаки есть легалы есть гончие есть борзы вот есть норные, но борзы мы будем воспитывать гончую и норные, но это что йоркширы что ли нет это ягды ягды это очень борзые так вот Появились собаки-компаньоны, появились поводыри слепых. Ну, огромное количество утилитарного направлений утилитарного рабочего использования собак. Наряду с этим, это естественно для человека, появились желающие посоревноваться, у кого собака работает лучше. Естественно. Поэтому... Давным-давно уже возникла так называемая спортивная дрессировка, которая зачастую гораздо сложнее, чем утилитарная дрессировка. Если человек, допустим, патрулирует какой-то участок с рабочей собакой, полицейский, ему достаточно, чтобы собака ему не мешала и шла по команде рядом просто, вот здесь, у левой ноги. Спортсмена, который работает и по три на чемпионате мира, это вообще никак не устраивает. Собака должна проявлять максимальную, показывать максимальную концентрацию внимания, максимальную вовлеченность в процесс и максимальный драйв. Поэтому это вот так все. Собака вот такая вот у левой ноги. Если человек э, задерживает угонщика автомобиля, полицейский, ему достаточно, чтобы собака его укусила и удерживала до его подхода. Как она это будет делать? Полной пастью. Не полной пастью. Его это не интересует, это только функционал. А в спорте все максимально точно и серьезно. Это полная пасть, это уверенно, без нервов, без трепов и так далее. И так далее. То есть, еще раз говорю, спортивная дрессировка, она гораздо сложнее. Кроме всего прочего, когда люди заботились не просто утилитарным использованием собак или использованием собаки для спорта, они стали перед такой проблемой. А их же надо как-то селекционировать, чтобы отбирать лучших, чтобы лучше нести службу, чтобы выигрывать спортивные соревнования с этими собаками. Люди давным-давно увидели, что от лучших рождаются лучшие, это безусловно. И они начали их селекционировать по, по разным признакам. А но селекция для спорта, для утилитарного использования, это одно. А, а использование официальных дрессировочных нормативов, как селекционных фильтров, это иная ипостась дрессировки. Крайне важная и интересная. Дрессировка а, используется, еще раз говорю, как селекционный поведенческий фильтр, пройдя через который мы видим, допустим, Собака отработала и по один Мы видим, что у этой собаки Потрясающий след, к примеру да. Собака работает нос, носом Стремится пронюхать Очень скрупулезно, спокойно Так, настойчиво Как утюг, утюжит эту пашню Класс У этой собаки потрясающее послушание Потрясающее, филигранное И у этой собаки На рукаве Легкие нервы и Мы понимаем что если, допустим, эта сука, да, мы ее будем вязать в сторону агрессивности, мы эти нервы закрепим. Нужно вязать в сторону выраженности так называемой добычи, добычного поведения, чтобы вот спокойно было, мощно и без нервов. Понимаете, о чем говорю, да? Да. Есть инстинкт агрессии. Есть инстинкт добычи. Добыча это вот обладание трофеев. А, понятно, да? То есть дрессировка с разными целями. Теперь давайте еще чуть-чуть назад откатимся а, к предыдущему. да, И поговорим вот о чем. Вы <coughs> здесь находитесь на разном уровне восприятия собаки. Кто-то более опытный, кто-то очень опытный. Кто-то, не знаю, там, месяц назад взял свою первую собаку. В этом есть плюсы и минусы, потому что ну, мне приходится разрываться и пытаться давать информацию для одних и для других. И скорее всего для опытных людей, кто долго занимается дрессировкой, то, что я сейчас рассказал до сего момента, это не очень большой секрет, потому что, скорее всего, это можно. Прочитать в какой-то литературе, посмотреть в каких-то роликах, видеофильмах и так далее. Теперь вот о чем. Для того, чтобы выдрессировать собаку, ее нужно воспитать. Для начала. Для того, чтобы ребенок успешно пошел в первый класс, его нужно до этого первого класса правильно довести. Чтобы ребенок а, слышал вас, слушал вас и был подчинен. Не за, зашуган и задавлен, но подчинен, чтобы он внимал, слушал, да? Второе. Ребенок должен любить учиться. Не обязательно, что он знает весь алфавит, что он там складывает цифры и делит, и умножает там, до сотни. Нет. Он должен любить учиться.